Шикарный город, сколько живем здесь, строится атомная станция, замещение, дает большое количество мест рабочих, люди развиваются, люди приезжают сюда, сколько у нас переселенцев, сколько у нас строится Атомград на еще закладывается четыре дома, построена дорога, которая позволяет соединять город с новым микрорайоном, ну и конечно в зависимости от того, что люди сюда Приезжаю, Здесь, конечно, уровень жизни все время растет и растет. Конечно, новый микрорайон строится, все строится, площадки появляются. Вот недавно появилось все, отлично. Набережная у нас очень красивая, на самом деле. Мне очень нравится она. Я барееген этого города жил с 73 -го года здесь, поэтому менять, если только место жительства было, только вот туда, в А так я живу в своем городе и ценю свой город и люблю свой город Все развивается город, инфраструктура развивается когда-то нас хотели, чтобы наш теплый канал тоже был как туристический сектор открывали, но если построили эту дорогу значит и построят новые какие-то инфраструктуры здесь развернут и будут я так думаю, что достаточно всего для и для того, чтобы дети новые у нас появлялись, росли. И школы. У нас семь школ. Я думаю, что везде достаточно мест для того, чтобы дети учились и приезжали к нам. Кто приезжает строить атомную станцию, все приходят к нам учиться наши школы. Наш город, конечно, очень нравится. Я здесь живу уже больше 45 лет. Меняется, благоустраивается, но хотелось бы, конечно, больше, как всегда, всем. Плохие. Мне не нравится. Но так мне город нравится. Больше я никуда не хочу. Мне микройно вот это здесь нравится больше. здесь ну, зелени больше, Спокойней. А там много молодежи и пьяных много. Мне не нравится там. А нет нету да, площадок. Мы ходим вот так вот по уголочкам. Где-то там выгулить собачек надо. Ну, не хватает развлекательных центров в Курчатовине, где отдыхать детям. А так всего хватает? Да, желательно детских площадок, вот пустырь какой, гляньте. Почище бы сделали город. Так грязноватый стал город, конечно. После этого песок не убирается. так хорошо, хороший город, зеленый. Чего не хватает, ну это после зимы, конечно, именно весенние бурки, с которой сейчас молодежь там права.